Привет! Я читаю по-русски. I read in Russian. This video is for complete beginners who just started learning Russian alphabet, Cyrillic alphabet. Let's have a look at Russian newspaper and read some words from Russian newspaper. Это газета, это газета, это русская газета Англия. Я читаю по-русски. Это газета Англия, Англия, юбилей, юбилей, юбилей, аналитика, аналитика, аналитика. Тест, тест. Интервью, интервью, интервью. Кто, кто, кто? Журналист, журналист, журналист, журналист. журналист. JOURNALIST. LONDON. It's written LONDON. You pronounce LONDON. LONDON. METRO. METRO. METRO. SADIK HAN. SADIK HAN. SADIK HAN. Польша, Польша, Турция и Польша. Турция и Польша. Швеция, Швеция, Германия, Германия. Гибралтар, Гибралтар. Греция, Греция. Глазго, глазго. Patsyent patsient Angliski patsient Angliiski patsient baris Johnson Boris Johnson. We don't pronounce this O like O because it's unstressed, like more like Джонсон, Борис Джонсон, Россия, Россия, Россия, Канада, Канада, Канада, Арктика, Арктика. London, London. Cocktail, cocktail, cocktail. You pronounce hot cocktail, cocktail. October, October, October. англия, England, Ministr, minister, minister. Zoopark, you pronounce the-a-park, park the-a-park. The business, business. Информация, бизнес, информация, бизнес, информация. Капитан, капитан, капитан. Кто? Кто? Кто? Как? Как? Что? Что? Шотландия. Шотландия. You pronounce like Shetlandia, Shetlandia, Dom, Dom, Dom, Forma, Forma, Forma Chita. Винни Пух, Винни Пух, Винни Пух, Винни Пух. Кристофер, Майкл, Майкл, Майкл, Джереми, Джереми. Судоку, Судоку. Лабиринт, Лабиринт. Транспорт. Transport. Transport. Sport. Sport. London. London. London. London. October. Октябрь, Октябрь, Fen. fen, fen. Вино, вино, итальянское вино, итальянское вино. Все это все.